Приветствую на моем канале. Меня зовут Елена Туманова. Сегодня я вновь покажу, как я вывожу свои денежки с платформе Кеймодклуб. В этой платформе я инвестирую с июня месяца. Это стартап, запустился в апреле 2021 года. Это реально работающий бизнес, и мы как инвесторы единожды проинвестировав в данную компанию, имеем право на получение дивидендов. Так вот, вчера была пятница. Очередное начисление процентов. Проценты у нас колеблются от 1 до 5 процентов мы получаем, и дивиденды мы получаем в зависимости от полученных доходов компании. Еще раз повторяю, это реально работающий бизнес, IT-платформа. И есть несколько направлений, в которые компания зарабатывает. Ну а мы, как инвесторы, получаем свои дивиденды. И сегодня я как раз и говорю о той сфере, которую все хотят. Все ищут пассивный доход в интернете, но не всегда получается надежно инвестировать. Так вот сюда я рекомендую. Здесь у меня в стейкинге этот инструмент называется стейкинг. В стейкинге работает 1000 долларов. 1 км у нас равен 1 доллару. И я подкопила дивиденды и сегодня хочу вывести. Дивиденды у нас начисляются каждую пятницу, как часики, и сразу же их можно выводить на свои сторонние кошельки, Tronlin, Perfect Money, либо через покупку наших токенов KMX, которые торгуются на бирже PancakeSwap, их тоже можно продать и тоже получить денежки. Итак, вчера была пятница, 17 число. И нам было начислено 2% на сумму депозита. То есть, вот 20.01 доллар было мне начислено. Здесь у меня сумма побольше, потому что я не каждую пятницу вывожу, потому что знаю, что здесь все нормально работает. Вот смотрите, у меня в стейкинге 1000 долларов, дивиденда за все время 1025, то есть я вышла в безубыток только по начислению дивидендов, а дальше будет чистый плюс. Стейкинг работает, пока не увеличится в 5 раз, то есть вот у меня 1000 долларов, и вот этот депозит перестанет работать, пока дивидендов за все время у меня не будет получено 5000. Ну, конечно же, я давно вышла в безубыток по одной простой причине, что я всегда занимаю активную позицию и в свою команду я набираю активных партнеров. Мы сюда инвестируем суммой не менее 100 долларов. Это минимальная сумма инвестиций. Я беру людей в команду только для того, чтобы мы с вами зарабатывали, а не копили копеечки из 10 долларов. Хотя у нас можно зайти из 10 долларов. Пришли в интернет зарабатывать. Я обучаю, как нужно заработать. Мы вместе просчитываем стратегию. И мои партнеры, так же, как и я, начинают зарабатывать. Итак, первая позиция – это пассивная позиция, когда я получаю дивиденды. И вот такая ситуация я вам показала то есть я уже вышла в безубыток». Но гораздо больше я заработала денег на партнерской программе. То есть я как активный партнер рассказываю людям о данной платформе, рассказываю, какие у нас есть преимущества. Стейкинг – это не единственный источник дохода, их у нас несколько. Но то, что конкретно по стейкингу, использовав только один инструмент, мы получаем два источника дохода – пассивные дивиденды и вознаграждение по партнерской программе. С первой линии или с лично приглашенных мы за с 5 процентов суммы их депозита причем все остаются в выигрыше. партнеры заводят денежки на стейкинг каждую пятницу получают с полной суммы денежки а компания делится своими доходами то есть компания нам насчитывает 5 процентов от суммы депозита то есть все по-честному я поработала, мне заплатили. Также мы работаем по партнерской программе до шестой линии. Вторая линия там 3% и так по убывающей. То есть с шести линий мы зарабатываем еще и по партнерской программе. Сейчас хочу вам показать выводы. Нажимаем выводы. Вывести можно, вот давайте покажу, в тронах на TronLink, perfect money в долларах, либо в наших KMX токенах. И вот смотрите, вот я выводила 103 КМР, 216, 107, 20, 60 и вот смотрите, вот целых 6 страниц у меня, вот что я все выводила, выводила, деньги выводятся совершенно спокойно и спокойно нет никаких проблем вот сейчас прямо в прямом эфире хочу сделать вывод нажимаем кнопку вывести регламент вывода 72 часа но как правило все это очень быстро самый длительный у меня вывод был 12 часов ну вот я сейчас поставлю на вывод и забуду об этом только завтра зайду в кабинет и увижу денежки, что на моем кабинете TronLink. Я буду выводить в тронах. Это самая дешевая сеть, то есть самые наименьшие комиссии, поэтому я всегда вывожу в тронах, ну а дальше уже через мониторинг обменником BestChange, через обменники, которые там прилагаются, меняю на фиатные денежки. Выводить буду с баланса. Вот видите, у меня КМР, это реферальные полученный здесь у меня даже вот есть реферальные, за все время было получено почти 3000 долларов, только реферальных И с разных балансов мы можем выводить я буду выводить дивиденды соответственно я выбираю здесь кмд сумма я хочу вывести все вставить за вывод компания берет комиссию 3%. Это очень лояльная комиссия. Понятно, логично, обоснованно. Вот такое количество трон я получу. Вот сюда мне нужно вписать свой кошелек TronLink. захожу. Есть инструкция по открытию и пользованию кошельком TronLink. Поэтому вся информация есть. Обращайтесь и получите от меня всю информацию. Будем вместе работать и зарабатывать в интернете. Вывести. Для безопасности нужно перейти в свою почту и вставить сюда код. Вставляю и подтверждаю подтвердить. Все, денежки поставлены на вывод. Средства были успешно выведены. Все, здесь вот теперь в процессе. Вот так просто выводятся денежки, вот так просто они зарабатываются на нашей платформе Кеймат Клуб. И это я вам показала только работу одного инструмента. Поэтому принимайте решение. У нас не нужно ежемесячных активаций каких-то. Единожды проинвестировали в нашу компанию ту сумму которая у вас есть свободно, не нужно продавать квартиры, дома и так далее, не нужно входить в кредиты. Всегда инвестируем только свободными деньгами. Всегда помним, что инвестиции сопряжены с рисками. В данном случае риски достаточно высокие, но и надежность компании тоже достаточно высокая. Поэтому я здесь зарабатываю, я здесь доверяю, поэтому... Я и даю информацию людям о том, что каждый желающий может здесь также уже в следующую пятницу заработать свои первые денежки из интернета. Если есть вопросы, пишите мне в личные сообщения, все мои ссылки находятся внизу под видео. И я желаю всем нам хорошего профита, ну а всех моих партнеров, конечно же, ждут дополнительные подарки от меня лично.